не будь здоровым приводит к капкану который называется насилие потому что все наши болезни это безусловно насилие над своим физическим телом мы болеем мы лечимся это насилие и капкан насилия распаковывается в две составляющие первая история это когда вы сами начинаете быть тираном и диктатором думаете какой у меня капкан основной о, это мое. Сосед. Да, рядом. А второе получается вверх, да? А второе, это когда ты все время притягиваешь к себе людей, которые тебя будут насиловать. Так или иначе. Всеми формами. Насилие, как вы понимаете, бывает очень много. Есть сексуальное насилие, физическое насилие, когда вас бьют. Психологическое насилие. Психическое газлайтинг, когда тебе не дают испытывать свои чувства. И тебе говорят, что ты чувствуешь. И тебе это нравится. Тебе хорошо. Эмоциональное насилие. Духовное насилие. Форм насилия очень много. Капкан. насилия. Либо вас насилуют, либо вы насилуете. Либо это вообще и туда-сюда. Эти насилуют мозга. вас, вы насилуете этих. М? Вынос мозга здесь, да? Да, вынос мозга, конечно, здесь. Это уже, ну, вынос мозга, он же двух видов бывает. Когда тебя преследуют, например, фильм «Чучело» – это про вынос мозга. Да, фильм про насилие. Либо когда тебя кто-то методично клюет. Либо когда ты кого-то методично клюешь. Все, это то же самое. Так, окей. Значит, смотрите, что теперь с этим делать? Как дальше с этим жить? Ваша задача научиться этого цеплять.